Генеральный менеджер GFUSA. Кстати, я вам напоминаю, где эта компания зарегистрирована? В Швейцарии. Эдил Адамович Зурушев. Давайте поаплодируем. Очень рад вас видеть здесь. Просто когда так говорим, не слышно, а так вот слышно. Добрый вечер, друзья. Очень рад вас видеть здесь. Очень рад сам присутствовать по приглашению моих партнеров с предложением приехать, сказать несколько слов. Меня зовут Эдил Зурушев. Последние 20 лет занимаюсь сырьевым экспортом, проживаю в Женеве, в Швейцарии. Значит, постепенно, придя к тому, чем мы сейчас занимаемся, остановились на очень перспективной, на мой взгляд, компании такфон которую нам порекомендовали специалисты по глобальным рынкам. Я сам по профессии юрист, закончил Московский юридический университет, аспирантуру при мэрии Москвы, проходил стажировку за рубежом. Последние 20 лет, как я сказал, занимаюсь сырьевым экспортом. Ознакомившись поближе с идеей «Таксфон», Встретившись с Ярославом Шестопаловым, было принято решение двигаться дальше вместе из глобальной дипломатической площадки. Это Швейцария, Женева, где пересекается множество торговых политических путей. Считаем, что это очень перспективное место для начала глобального развития. После общения с коммерческими структурами, с государственными органами, найдя поддержку, было принято решение образовать структуру акционерное общество, которое на данный момент является членом торгово-промышленной палаты в Швейцарии, заниматься продвижением данного продукта на глобальные рынки. Есть уверенность, что данный продукт будет очень востребован со всех сторон, как с администрацией Швейцарской конфедерации в связи с тем, что он способствует значит, разгрузке приграничных территорий с Францией, также сохранение в надлежащем виде окружающей среды в акватории Женевского озера. И с большой популярностью уже на сегодняшний день, многие люди знают об этом продукте, отзываются весьма позитивно, видят серьезные перспективы Просит участвовать в этом проекте. Видя такие серьезные перспективы, думаем, что мы не ограничимся европейским рынком. В процессе работы, занятия импортом и экспортом есть наработанные связи на разных континентах, есть партнеры, которые уже в курсе данного продукта и изъявляют желание продвигать его на территории Южной Африки, Австралии, Латинской Америки, Китая и Соединенных Штатов Америки, не говоря уже по Западной и Восточной Европе. Поэтому есть серьезная намеренность двигаться в данном направлении, и мы уверены, что все сложится нормально. Компания ГФУ, акционерное общество, зарегистрированное в Швейцарии, где Ярослав Шестопалов является мажоритарным акционером, уже начало нарабатывать связи, уже работа идет, и в ближайшем будущем будут видны результаты этой работы, как мы ожидаем, позитивные. Еще раз хочу поблагодарить всех вас за то, что вы приехали сюда, за то, что у меня есть возможность выступить перед вами, сказать несколько слов. Думаю, что мы увидимся не последний раз. И надеюсь, когда в следующий раз я перед вами буду выступать, у нас уже будут какие-то результаты нашей работы, которую мы активно сейчас ведем и продвигаем. Добро пожаловать на европейский рынок.